Добро пожаловать в программу «Накопи на колледж» Safe for College Program». Сегодня в этом коротком видео мы пошагово покажем вам, как активировать и просмотреть стипендиальный счет NYC – NYC scholarship аккаунт вашего ребенка. Мы называем это составной элемент номер один. В рамках программы «Накопи на колледж» родители или опекуны могут выполнить три основных шага. Мы называем их составные элементы. Составной элемент номер один – активация и просмотр стипендиального счета NYC вашего ребенка. После выполнения этого шага у вас есть возможность выполнить составной элемент номер два – открытие вашего собственного сберегательного счета – для оплаты обучения в колледже, который можно привязать к стипендиальному счету. И, наконец, составной элемент номер 3 – внесение первого депозита в сумме 5 долларов на привязанный сберегательный счет для оплаты обучения в колледже. После этого, мы надеемся, вы продолжите откладывать средства с той частотой и теми способами, которые удобны для вас и вашей семьи. За выполнение каждого составного элемента вы получите вознаграждение в сумме 25 долларов, которые поступят на стипендиальный счет NYC вашего ребенка. Сегодня мы рассмотрим, как выполнить составной элемент номер один, который включает активацию и просмотр стипендиального счета NYC вашего ребенка. Зайдите на веб-сайт nyckidsrise.org, и создайте профиль на нашем онлайн-портале под названием «Savings Tracker» – счетчик сбережений. Затем вам нужно будет один раз заполнить короткую форму. И на этом все. Вы выполнили составной элемент номер один. Обращаем ваше внимание на то, что для выполнения составного элемента номер один вам потребуется указать лишь немного информации. Почтовый индекс из адреса проживания вашего ребенка, дату рождения ребенка и идентификационный номер учащегося вашего ребенка, который вы можете найти в его табеле успеваемости в учебном аккаунте NYC – NYC Schools Account или можете узнать в школе вашего ребенка. У вас никогда не спросят номер социального страхования – айтен или какие-либо данные банковских или кредитных карт для выполнения составного элемента номер один. Теперь мы перейдем на веб-сайт nyckidsrise.org, чтобы начать процедуру. Вы можете выполнить составной элемент номер один на телефоне, планшете или компьютере. Помните, что вы перейдете на веб-сайт nyckidsrise.org. Обратите внимание, что вы можете перевести веб-сайт, нажав на розовую кнопку Translation – «Перевод» в правом верхнем углу и выбрав язык, на котором вам удобнее читать. Затем вам нужно нажать на темно-синюю кнопку «Активировать счет». Прокрутите страницу вниз и нажмите на надпись «Активировать счет». Затем вы увидите всплывающее окно с кнопкой «Продолжить». Нажмите на кнопку «Продолжить». После того, как вы нажмете «Продолжить», вы попадете на страницу активации счета на портале Savings Tracker. Здесь вам нужно будет всего один раз ввести почтовый индекс, дату рождения и идентификационный номер учащегося вашего ребенка. После того, как вы укажете эту информацию, нажмите на кнопку «Отправить». Затем вы перейдете на страницу с надписью «Новый профиль». Один раз вас попросят ввести свое имя, свою фамилию, свой адрес электронной почты, а также создать надежный пароль. Помните о том, что пароль должен включать следующие символы. 8 или больше символов, одну заглавную букву, одну строчную букву, одну цифру или специальный символ. Мы рекомендуем не записывать, а запомнить свой пароль. Сейчас необходимо еще раз ввести пароль для подтверждения. Нажмите на розовую кнопку с надписью «Условия использования», чтобы просмотреть условия использования. Затем поставьте галочку в белом квадратике, чтобы подтвердить согласие с условиями использования. Нажмите на кнопку с надписью «Создать профиль пользователя». Каждый раз, когда вы будете заходить в свой профиль на портале Savings Tracker, чтобы просматривать стипендиальный счет NYC вашего ребенка, вам нужно будет указывать ваш адрес электронной почты и пароль. После входа в систему на портале Savings Tracker появится небольшая вводная форма. Ответы из этой формы позволят нам узнать семьи, участвующие в программе, и предлагать им соответствующие дальнейшие действия. Заполнение формы займет всего несколько минут. Она полностью конфиденциальна, и все вопросы в ней не обязательные. Чтобы начать заполнение формы, прокрутите страницу вниз и начните отвечать на вопросы, нажимая на раскрывающееся меню с надписью «Нажмите, чтобы выбрать». После того, как вы закончите заполнять форму, не забудьте нажать кнопку «Отправить». После того, как вы нажмете на кнопку «Отправить», вы получите вознаграждение в сумме 25 долларов за выполнение составного элемента номер один. Поздравляем! Вы активировали стипендиальный счет NYC вашего ребенка. Первое, что вы увидите, это схема с именем вашего ребенка, на которой будет показан первоначальный взнос в размере 100 долларов. Если вы войдете в систему через несколько дней, вы также увидите, что на схеме отобразилось вознаграждение в размере 25 долларов за выполненный вами сегодня составной элемент номер один. Здесь, на портале Savings Tracker вы можете проверять остаток на стипендиальном счете NYC вашего ребенка и видеть, как меняется сумма со временем за счет получения вознаграждений за выполнение определенных действий а также за счет пожертвований от представителей сообщества на стипендиальный счет NYC вашего ребенка. Вы также можете открыть свой собственный счет 529 и привязать его к стипендиальному счету на портале Savings Tracker, благодаря чему вы сможете видеть все накопленные средства для оплаты обучения в колледже в одном месте. Уделите время тому, чтобы просмотреть стипендиальный счет вместе со своим ребенком и показать деньги, которые у него есть для дальнейшего обучения в колледже или заведении профессиональной подготовки. Осознание детьми того факта, что сообщество помогает им накопить средства на высшее образование, поможет им подготовиться к поступлению в колледж или заведении профессиональной подготовки. Под схемой вы увидите основную информацию о портале Savings Tracker и о трех составных элементах, которую вам нужно внимательно прочитать. Как только вы будете готовы выйти, просто прокрутите страницу обратно вверх и нажмите на кнопку «Выйти» в правом верхнем углу. На этом все. Благодарим вас за просмотр этого короткого видеоролика. Надеемся, что он был полезным.